Добрый день уважаемые радиослушатели Сегодня 14 февраля А это значит мы отмечаем День Святого Валентина Это правда католический праздник Но в нашей стране совсем недавних пор Его отмечают тоже Сегодня у нас в гостях гости Счастливые супруги Наталья и Андрей Здравствуйте Наталья и Андрей Здравствуйте Представлю наших гостей Андрей глава семейства Предприниматель Наталья Общественный деятель, руководитель сообщества нежный бизнес в Московской области, председатель Координационного совета по развитию женского предпринимательства, женского предпринимательства Московского областного регионального отделения Союз женщин России, председатель Комиссии по экономическому развитию и промышленности, предпринимательству, инновациям и инвестициям городского округа Гульберца, сейчас супруги вместе ведут семейный бизнес, производство корпуса мебели на заказ. Сегодня у нас будет несерьезная беседа, говорить будем о любви и об отношениях. Итак, Наталья Андрея, первый вопрос. Как вы относитесь к католическому празднику, День Святого Валентина? Ведь у нас же есть наш христианский праздник, отмечаемый 8 июля, День Семьи, Любви и Верности. Итак, ваше отношение к сегодняшнему дню? Отношения прекрасные, совершенно уходящие от окраски вероисповедания, безусловно, стоит отметить, что сами мы христиане и 8 июля, безусловно, отмечаем и чтим этот праздник и у нас есть замечательные христианские праздники. Однако, что касается 14 февраля, в нашей семье и лично у меня отношение к этому празднику как дню, в, в которой можно сделать приятное любимому человеку, который можно признаться в любви. И это такая вот окраска любви, уходящая от католической направленности. Все мы живем в стремительном мире, и когда есть дополнительный повод, мотивация, да, какие-то, может быть, там, плакаты, общая вот окраска, да, сегодня наш эфир, то стоит это использовать для того, чтобы сходить в ресторан, сделать что приятное близкому человеку, и потом, потом всем родом из детства, например, в моей школе в этот день работала почта Святого Валентина, да-да-да, почта Святого Валентина. Когда, Когда мальчики писали эти открыточки, да, девочкам признавались в любви, назначали какие-то свидания на третьем этаже, там, возле там, 301 кабинета, да, да, девочки, девочки точно так же могли проявить а, какой-то знак внимания по отношению к старшеклассникам чаще всего. И, И вот как-то это действительно ну, праздник пропитан такой теплой энергией, а, любви, симпатии, ну, основа всего, наверное, основа семьи, основа а, продвижения по работе, по службе, в создании каких-то уникальных вещей – это любовь. И это день 14 февраля, в который можно сказать близкому человеку, сделать что-то приятное, сказать «я тебя люблю». Поэтому почему бы не использовать этот повод? Да, здорово. Мне кажется, что Вы вспомнили про ту почту, которая существует в школах. И ведь это действительно тот день, когда было можно то, чего никогда нельзя. Потому что э, девочки никогда не писали старшеклассникам. Но это был тот день, когда можно было это делать. И, возможно, даже было бы какое-то ответное, чувство, послание. Это был классный день себя. Да, да. Андрей, а тогда у меня к вам такой вопрос. А как в вашей семье принято отмечать этот день? Радостью. Как в семье принято отмечать? Это чувство такого отношения и любовь. Это каждодневный труд, доказывая в этой борьбе, в этом всем, доказывая свою верность и свои отношения. А этот день Святого Валентина, в одном слове, Святого Валентина, тут все сказано, то есть в этот день ты должен себя особо проявить, особо потрудиться. Поэтому задолго до этого времени ты наблюдаешь, что нравится твоей милой, и поэтому, и поэтому эти наблюдения, наблюдения потом обобщаешь в жизнь, то ли, то ли в подарках, то ли в каких-то послушках. Вот собственно ничего особенно, особенного, все легко и просто. Так легко и просто. Вы здорово, вы сказали, здорово сказали. Отношения – это всегда работа. Это работа каждый день. У меня к вам вопрос. Поговорим о вас. Сколько лет вы вместе? И с чего все началось? Ну, сколько лет вместе не могу сказать, наверное, на всю жизнь, потому что как бы, такое ощущение да. складывается, что с детства знаешь друг друга. Что еще вы хотели спросить? Как познакомились? Как познакомились? Да. Как, познакомились? как познакомились? Увидел и сразу екнула, моя. И все. Ну это было, там это так можно долго рассказывать. Это было мастер-класс она проводила, я присутствовал при этом мастер-классе, понаблюдал посмотрел за движениями, то есть понравилось все и этим самым хотела сказать, я смогу ее терпеть, поэтому в этом и есть отношения. В первую секунду, в первые минуты разговора поняли, что вы сможете. Ну не первые, но там Первый раз присмотрелся, а второй раз стрельнул, можно так сказать. Но у него да. это быстрее, да, как-то произошло. И надо сказать, что если бы Андрей Николаевич не обладал таким, наверное, упорством определенным, или вот этой целеустремленностью, я на его знаке внимания не проявила никакого, в общем-то, отношения, да, или предрасположенности расположенности мне, как бы, взял там номер телефона, да, потом так сложилось, что нас познакомили общие знакомые. И действительно, это была рабочая такая обстановка, и как-то вот э, не было такого у меня совершенно точно мысли, желания или вот ощущения, что тут э, что-то вот как-то вот может завязаться. Совершенно. И, конечно, если бы не там, приглашение Андрея, да, его заботы в первую очередь, я бы не обратила на это внимание. В общем-то, то, что сегодня у нас есть семья и наши дети, это его заслуга полностью. А как проявлялась, вы говорите, забота, как она проявлялась? А, ну, я думаю, что девушки, женщины, да, сейчас поймут а, красивые цветы, ухаживание, слова, подарки. Это все безусловно, то, что сопровождает... Э, наверное, проявление да. Да, вот, да. той самой любви от мужчины к женщине. Но есть гораздо большее. Цветы можно купить, и подарки, и слова, ничего сложного. Да, конечно, все мы надеемся на искренность и чистоту слов, но сказать не значит ничего. А вот когда мужчина действительно берет за тебя ответственность, решает твои задачи полностью, решает, не гордясь этим, решает, не бравируя, а просто приезжает и делает что-то. Вот в моей жизни сложилась та история, когда мне нужно было решить определенную задачу, вообще смешную, чешки купить, ну, то есть ни о чем. Однако меня поразила вот эта готовность Андрея приехать, мы тогда просто общались абсолютно. И в телефонном разговоре, когда он мне позвонил, спросил ему, а вы тогда еще общались, где вы там, что, я ему рассказала о том, что мне нужно решить там ряд задач сегодня, сложных для меня, поскольку у меня не было тогда автомобиля еще, и он говорит, я сейчас перезвоню там, да? перезвонит говорит, через пять минут и говорит, я сейчас приеду. И у меня как бы было такое, зачем? Он говорит, ну как, чешки купить. И он приехал, и мы решили все задачи, да, и мне вот это вот легко и просто. Его очень понравилось, да, потому что действительно, наверное, так мужчина должен себя вести или завоевывать женщину, давая ей то, что она не может сделать сама. Вот как бы сейчас не банально это звучало, знаете... Без мужчины мы все можем, а мужчина нужен для того, чтобы нам вообще легко было. Вот если а, у вас нет этого ощущения, ну как-то надо подумать и задуматься. Вот В общем, он покорил мое сердце заботы и тем, что я о многих вещах сейчас вообще не думаю. Он решает их. Здорово. Тогда такой вопрос. Как вы считаете, ваша встреча случайна или нет? Нет, наверное, ничего случайного не бывает. Однозначно. Здорово, конечно. Э, скажите, пожалуйста, наверное, сейчас будет такой больше вопрос к Андрею. А, Андрей, а вы делали предложение своей избраннице в таком классическом ключе? Как это все было? Дай Бог памяти, это было тогда. Но я, ну, как обычно, кольцо купил, сказал, мы должны быть вместе. Мы вместе. Хорошо. Тогда у меня такой вопрос: вы считаете, что брак это ответственное решение, которое должен принимать мужчина? Конечно, да. Он тянет за собой семью, ответственен за всех, за жену, за маму ее, папу, за всех и все. Поэтому он берет ответственность и ответственно перед отцом небесным за них в первую очередь. И Мужчина в семье должен вести семью по духовному развитию. Не просто а к духовному нашему создателю. То есть мужчина должен вести, поэтому он и ответственный. Если семья спивается, значит кто ответственен. То есть мужчина обязан пребывать да, да, да. также семейные ценности. И... Конечно, это его задача. Ценности Женская духовные. задача внутри семьи. Внутри семьи. Да. Хорошо, Наталья, а вы так да, считаете? все -таки... Мы живем с вами в современном обществе, да, это очень хорошо, что у вас у супруга такие воззрения на семью, это очень интересно. Но как вы думаете, в современном обществе брак это то решение, которое принимает мужчина, или как-то супруги должны будущие обоюдно приходить к этому решению? Ну что, что значит обоюдно, понимаете, женщина не то что позволяет за собой ухаживать, да но безусловно семья там, на любви одного человека это наверное неправильная история на любви или на влюбленности, но тем не менее должно возникнуть это чувство так или иначе, просто мы действительно женщины сейчас наверное вот с равенством да с тем что мы представлены практически там пополам в развитии предпринимательства да женщины в бизнесе сейчас мы все-таки забываем о том что действительно женская энергия она мягкая и а, знаете, как бы, женщина вообще априори не может быть ничьей. Она сама себе принадлежать не может. Ну, то есть, либо за нее действительно отвечает отец, да, крестный, да, не знаю, дедушка. Ну, мужчина. И это не умоление сейчас женского значения совершенно. Просто, когда ну, вы себя позиционируете вот так вот, вы себя чувствуете так, то, безусловно, выйти замуж для вас не составит труда. И надо ни с кем бороться, особенно с мужем или с мужчинами, что есть семей, я всему я тоже проходила этот путь. Сегодня я такая, с такими рассуждениями, именно благодаря тому, что знаете, знаете когда создается семья, семья, два, два человека, они действительно друг, друг друга меняют, они друг делают друг друга, можно сказать, и многое вот это вот моей мягкости, оно пришло тоже благодаря Андрею, я в какой-то момент поняла, что вообще не надо тут завоевывать мир, ночами работать, у меня была своя кондитерская, и жители вот нашего городского округа Люберцы, многие были моими клиентами, многие заказывали, и там всегда рады даже сейчас в администрации попить чай с моими пирожными, да, но на тот момент я работала как лошадь, по-другому не скажешь, и в какой-то момент я действительно поняла. Зачем? А для чего? А что? У меня есть муж. Вот это вот, наверное, ощущение, сопричастность к тому, что ты замужем, это все из головы. Поэтому, безусловно, решение создать семью, оно должно быть общим, да. Но на инициативу, конечно же, должен проявить мужчина. Давайте мы не будем ломать исторических стереотипов. Мужчина-завоеватель, да, мудрость женщина именно в том, чтобы подвести мужчину к этому решению, чтобы он захотел сделать предложение, чтобы он волновался, чтобы он правда переживала. Вдруг она сейчас дата не скажет. Да, она меня любит, но вдруг как-то что-то. И поэтому вот именно в этом задача женщины, в ее мудрости. И может быть, она-то уже давно хочет за него замуж, но надо сделать так, чтобы он захотел. И вот в этом есть определенное да, искусство и ответственность просто, знаете, хотелось бы сказать, что у нас, к сожалению, институт семьи сейчас не подсвечивается так, как нужно. Да, да? Да. А, вот мы своим примером, в частности, да, хотели бы действительно транслировать эти семейные ценности, чтобы чаще семьи показывали взаимоотношения, отношения, конечно же, это работа. Но и ответственность за распад и создание семьи лежит на двоих взрослых людях. Поэтому всегда принимая решение выйти замуж или сделать предложение, об этом нужно помнить. И, конечно, это работа. И, знаете, семья строятся на любви, безусловно, на влюбленности, на любви. Но вот дальше пронести это чувство, вот это вот как раз-таки работа. Точно так же, как верность. Это неврожденное качество. Это выбор человека. Просто, когда ты понимаешь и осознаешь свою причастность, принадлежность к человеку, все проще. Тогда и семья получается гармонична. Спасибо за такой развернутый ответ. Давайте вернемся к тому моменту, когда вы познакомились. Скажите, пожалуйста, было у вас что-то общее, ну, скажем, там, не знаю, какие-то цифры, даты или просто какие-то какие взгляды на жизнь? Что-то было общее вот в, самое, в самом начале? Два да. совершенно разных человека. Чуть-то разных. Ну почему, ну так. Наверное, взгляды были. Ну, разного тоже много. Отношения ко времени, ответственность, да, и так так разное. То есть, здесь, наверное, сложно, если у вас было что-то общее, ну, такое, знаете, как там бывает. День рождения в один день, что сразу же подкупает. Или что-то, даже не знаю, какие-то одинаковые фильмы люб любимые. Ничего бы такого не нет. было? Ничего такого не было? Ну, разве что, что я все-таки имела отношение к мебели, да, и это я потом уже вспомнила. Ну, то есть на момент нашего знакомства моя работа в мебельном магазине в должности директора мебельного салона, она как бы была уже там, ну, года три назад, как завершила я там свою работу. Да, у Андрея на тот момент было производство, ну вот только вот это вот было общее, и то это я не с первого дня, так скажем, мы говорили об этом, да, или я рассказала, а так фильмы абсолютно разные, да, книги, ну и вообще там, оценки, да, как бы отношения к образованию, к жизни, ко времени, очень много разного. Так, ну прошли годы, прошли годы, длительное, так скажем, развитие отношений. Вы как-то друг на друга повлияли? У вас что-то стало в общем? Ну конечно, это же как пример, знаете, что? если в банку с солеными огурцами поместить а? свежий огурчик, то он станет таким же малосольным, как и все. поэтому у нас своя среда, и в этой среде мы друг у друга учимся. У меня, я учусь больше ответственности, пунктуальности, всему остальному. Наталья учится немножко другому. Вот и все. Наталья, а чему вы тогда учитесь? Если ваш супруг учится соответственности и пунктуальности, вы учитесь, наверное, легкости. Да, легкость. да? Вы же такой общественный деятель. У вас, наверное, все под контролем, да, всегда. Вот. И да, для да. вас, наверное, отпустить эту ситуацию, да. Это да, очень сложно. У -у -у. Я учу, вернее, не то, что учусь, а я научилась вот той самой гармонии. Я совершенно а, приняла свою позицию женщины, да, что да, вот капризной местами, да, я не ношу пакеты из магазина, но мне тяжело. Я, я могу это сделать, да. но я даю возможность быть себе вот той самой женщиной. И, конечно, да, отпускать, а может быть, не думать, не тащить в дом какие-то проблемы. Это вот тоже от Андрея, потому что у него нет такого, что он работает 24 часа в сутки. То есть вот, действительно приучил меня оценить свое время. Он, да, там в 8 часов вечера он уже не разговаривает ни с кем по работе. И совершенно точно не то, что я так не делаю, там у меня сейчас есть совещание, еще там какие-то моменты, но я стараюсь а, немножко вот, структурировать свое время для семьи. И выходной, там, в воскресенье или в субботу это день семьи, без телефона, без выездов, это тоже вот, его инициатива. И плюс ко всему даже, вот, мы уже говорили об этом, мое отношение к вере, я всегда с репетом относилась а, к этому, но больше, наверное, понимания, больше какой-то а, четкости и стабильности, в этом вот он принес и определенные какие-то знания тоже, да, понимания да, поэтому, больше наоборот экстрима, да, потому что я вот на латрушках со скоростью там 40 км в час не каталась до него и, и за руль он меня посадил как бы, вот это вот то, что приобретённое, да Андрей, у вас есть что-нибудь такое, ну, помимо ответственности почему у вас ночь и супруга ну, на матрушках вы, видимо, катались так. Фильмы стал смотреть, а, со фильм. слезами на глазах, <свят> такие вот, ну, то есть лирические э, <свят> драмы стал смотреть. Раньше не смотрел, потому что другие <свят> Поэтому а сейчас смотришь, да, действительно, сентиментальным больше А стал. традиция семьи? Конечно, традиция семьи муж. А, а какие у вас традиции семьи? А, ну, а, ну, это, это ужины, обеды, да, вот такие вот ужины за круглым столом, да, и, наверное, фотосессии, фотосессии это вот тоже, да, а Я <свят> для чего? А сейчас <свят> смотришь фотографии четыре года ты назад, ну, <свят> моложе, короче, <свят> а <вы сейчас свят> <свят> <свят> еще <свят> что-то смотришь, может, будем похудеть, да. Это всем перевесная пока финала, у нас еще да. ну, да. ну, есть это как бы какая-то история, интересно ну, посмотреть. Да. посмотреть. А, а на тот момент, момент, когда надо ехать на фотосессию, думаешь, зачем да, она нужна, да, эта фотосессия, и так и хорошо. Так и так и нормально. нормально. Да, да, вот такие вот моменты и там традиций, да, каких-то вот семейных а, потом в нашей, нашей жизни тоже там прошлый год был таким, наверное, Положительно, положительно, да, да потому что, что мы переехали, переехали и в дом, и вот теперь и эти традиции, да, домашние да, с отношениями, с, с обедами, с тем, с тем, что гости приезжают, у нас есть камин, это вот тоже, тоже то, то что да. было моей мечтой и что Андрей воплотил, это тоже вот очень важно, а сессии что еще ну и потом нет, вы знаете мы настолько мне кажется уже слились вот как-то и в общественной моей деятельности и в развитии бизнеса конечно бизнесом сейчас больше занимается андрей да, и а, пред, вот этой предпринимательской деятельностью я занимаюсь больше общественной нагрузкой подсвечиванием вот этого всего, да, но тем не менее мы не отдыхаем по порознь, мы не ездим никуда порознь, и не потому что это вот, да, там мне муж запретил, или там я не пускаю не там, на рыбалку, не хочется абсолютно, не хочется, а я тут поехала в такую командировку в Курск и мы поехали с, как бы, мы два руководителя, так скажем, да, и вот а, Мария позвонила Андрею и говорит, ты знаешь, Андрей Николаевич, больше я Наталью не возьму никуда, вот одну, потому что, ну, просто человек, не, у меня не было настроения, я совершенно не приспособлена, мне кофе никто не приносит, понимаете, вот я привыкла уже к тому, что мы всегда вместе, и, конечно, ну, Андрей решает, да, какие-то а, задачи, вот я привыкла к этой заботе, поэтому мы вместе, мы всегда вместе, даже если это с Саммиты, слеты какие-то даже женские, да, все уже привыкли. И, знаете, мало того, что все привыкли, положительная тенденция и динамика в том, что девушки нашего сообщества начали на определенные выезды или вот бал у нас, да, там какие-то форумы, они начали брать своих мужей. Вот это вот меня как руководителя, да, там сообщество просто настолько ну, мотивирует, что значит это правильно. То есть как-то как вот позиционирование семейности идет правильно. У нас это, да, вот, потому что, ну, не знаю, как бы... -то. Да То есть комфорт, тенденция стала для других, других людей, людей примером. Да. О, да. да. Угу. Прекрасно. А, а есть какой-то какой секрет, баланс вот этого удержания равновесия между бизнесом и семейной жизнью? Ну, общественной деятельностью, конечно. Поддержка друг друга. Искренняя поддержка друг друга, потому что ну, и бизнес это сложная история, и общественная деятельность все это очень много энергии отнимает, да, и разные ситуации бывают, а в бизнесе тем более, пусть у нас сообщество называется нежный бизнес, да, с которого... Вот я как бы начала свой путь такой яркий на территории Московской области. Но бизнес – это не всегда про нежность. Да, ну да-да, это... да, бизнес – это всегда жестко? Не всегда, но ситуации такие бывают. И вот именно умение слышать друг друга, умение поддерживать друг друга – это, наверное, то, что позволяет семье гармонично развиваться. Здесь не время эгоизма. И когда ты понимаешь, что я хочу, у меня такое очень… В начале отношений прям было, что я хочу так и никак, и у нас вообще никак не получалось. Ну, то есть не так и не так. Потом я поняла, что, наверное, не стоит быть категоричной и стоит благодарить за то, что сейчас есть. И вот как-то так складывается волшебство это, да, или какое-то благословение, оно все всегда а потом складывается правильно. Да. Андрей? Да, могу добавить здесь. Все mm -hmm. легко и просто. Есть знание. Знание института семьи, у каждого свои обязанности, и все, у каждого выполняет свои обязанности, все, живите, радуйтесь, живите. Это все просто. Ну, вы так все просто Оно работает. Или? Да, да, да вижу, оно работает. вижу, работает. Работает. работает. А, тогда давайте поговорим, что вы считаете самым сложным в браке. Ну, не все же так легко, как вы говорите, да? Договорились здесь, на берегу, все плывем, все хорошо. Не так же все просто. Труд, каждодневный труд, вырабатывание терпения, бескорыстность. Все вот характера, которые надо вырабатывать, терпеть. Терпение и, все. и самопожертвование. Ведь э, это все проявляется не в том, чтобы брать, а в mm -hmm. том, чтобы отдавать. Если каждый будет отдавать друг друга, вы будете купаться в любви. Многие этого не понимают. Как так я что я не пойду на нет вот отдавай и счастье само пойдет за тобой на самом деле так и есть но вот ситуация и момент того когда ты принимаешь да вот ты абсолютно наверное, принимаешь то, что да, вот я замужем, я этому человеку верю, доверяю, вот все вот так вот, и тогда вот приходит вот эта вот наверное, мудрость того, что не нужно одеяло перетягивать только на себя, да, иногда Нужно, иногда, вообще нужно верить, нужно уступать, потому что, ну, как бы уступать из позиции не потому, что вот я сейчас вот проявлю свой характер, вот я скажу, нет, мы никуда не пойдем, или там ты никуда не пойдешь, да. А, конечно, эмоции там какие-то есть, когда там у нас было это тоже корпоративы в начале, там, и когда Андрей Николаевич шел без меня туда, мне было это как-то вот, ну, не то, что там обидно, ну, ты посмотри, но, как бы, а, история такая, что Когда ты это отпускаешь Не помнишь, потом не пилишь Каждую секунду Потом все равно все сводится к тому Что, слушай, что-то я был вот, как-то вот, неправ да? И это тоже не про терпение Такое, когда тебе, конечно, на голову да, Все сыпется и сыпется А ты такая а, терпишь Конечно, нужно любить себя, ценить себя Но вместе с тем, если вы приняли Все-таки решение быть с этим человеком Всю жизнь да, Потому что родители не выбирают да, мы с ними и мы их любим бескорыстно нам вторую половинку там господь дал выбирать вот выбирая нужно относиться это также что ты ну куда ты мы же детей априори любим вот почему-то к мужям и женам у нас такое отношение что не пошло я там что-то поменяю В магазин сейчас схожу а зачем же менять ведь все браки практически все когда заключаются, когда выходят друг за друга, замуж, женятся, да, и все любят друг друга. Куда же потом это все девается? Вот именно потому, что не умеют уступать, потому что гордыня где-то, еще разные вещи такие, но а, вот я не знаю, дословно ли я скажу, а, но есть такая фраза «счастлива та семья, где муж относится а, к своей жизни». Нет, счастлива та семья, где Жена относится к своему мужу как к царю, а муж ведет себя как слуга. Понимаете, да, то есть это да. вот отношения и действительно, да. и действительно да. вот эта вот ну, ну, гармония ну, не всегда и у нас получается, да, да? конечно, мы, мы тоже в чем-то сталкиваемся, но вот, вот это, наверное, ощущение, желание, не знаю, как это объяснить, это вот какое-то тепло внутреннее, внутреннее, когда ты понимаешь, что а, может вокруг весь мир рушится. Ну, конечно, конечно, тебе будет сложное и неправильное, и по-разному. Но ты, ты понимаешь, что ты греешь домой, у тебя есть близкий человек, который тебя поддержит в любом случае, у тебя есть дети. И вообще, как, как бы основа всего это семья. Что бы у вас где бы вот не получается на работе, не получается там в деятельности, не получается еще что-то, там признания не хватает. Это еще вот полбеды, да, а когда у вас нет вот этого вот желания, ощущения да, и сопричастности какой-то, что даже если не получится, у меня этот проект, что-то там провалится, что-то еще там как-то, сейчас сложности, какие-то финансовые могут быть сложности, но вы есть друг у друга, тогда все получится. Песенка. Вместе весело шагать по просторам, по просторам. Мне кажется, Андрей всегда несет какой-то позитив, да? да. Он, наверное, всегда. с ним невозможно поругаться. Это вообще. очень здорово. это очень Меня это качество. вначале очень висело. Да. Да. Очень да? раздражало. Ну, конечно, у меня проблема, у меня тут вот что-то, мне кажется, что-то не так, а он мне говорит. Наташа, все прекрасно, все хорошо, все будет хорошо. Я говорю, как у нас тут это, все хорошо, а что такого-то? Все мы вот друг у друга есть, ты что? Нет проблемы. Да ладно, какая проблема? И мне казалось, что я разговариваю сама с собой. Ну, то есть у меня проблема, а у него нет проблемы. И вот как-то вот несостыковка. Но потом мы научились, и проблему и отсутствие проблемы. Наталья, вы сейчас заговорили о детях. Давайте поговорим, у вас есть дети? Да. Вот давайте как раз поговорим. Дети в вашей семье. Вы считаете, что это такие помощники в строительстве семьи? Или у вас какие-то есть разногласия в вопросах воспитания детей? Как это в вашей семье? Есть. Конечно, есть. Конечно, есть. Да, разногласия. Ну, ä, правильно, mm -hmm. мое мнение такое, и оно, наверное, будет правильным. Девочку должна воспитывать мама. Так. А мальчика должен воспитывать папа. А когда мальчика гипер... Опекая, Опека, да? вот это вот, да, да. ты что? Ой, ты мой хорошенький, а это... Конечно, мне это не нравится. Я же понимаю, как должно быть. Встал, сделал, встал. А то дайте, хочу чай. Даю чай. Ой, не хочу чай, хочу компот. Поднял задницу, пошел, взял, что ты хочешь. Ну, как-то по-мужски. А Ой. вот эта гиперопека, конечно, мне это не нравится. Еще ж Бабушка у нас есть, которая то же самое там. Ну, в общем, дети только гости в семье. Вот это тоже женщине особенно нужно понимать. Потому что есть такое, и я наблюдаю и на своем опыте перекос определенный, да, что вот детям мы все, а муж у нас там с появлением ребенка в семье такое Очень часто. Да вот это неправильно. Мы все любим своих детей, и я больше жизни, поверьте мне. Но э, само ощущение того, что вот он вот первый я там, вернее, я первая, он второй, а дети вот там вот, они уйдут из нашей семьи, они гости, и все, что мы можем сделать, только воспитать их правильно, любить их, конечно, всем сердцем, но вот безусловно, они помощники в построении семьи, потому что ну, как бы это ни звучало, но семья без детей, она не, не играет всеми теми красками, которые может быть, это там, не знаю, снежки, это сложности, это температуры ночами, да, ну, когда дети болеют, забота какая-то, это их новый взгляд, потому что сейчас... У нас как бы взрослый, ну, достаточно, да, уже осознанный там возраст детей, а, но тем не менее, то есть средний там 10 лет ему он иногда выдает такие там идеи или бизнес-схемы или что-то говорит, да, вот как-то интересно. Но с этим у нас, да, есть и конфликтные истории между нами иногда возникают, вот потому что мне как-то вот не то что жалко, а я считаю, что можно здесь не заострить историю на этом, да, вот сейчас вот не mm -hmm. раздуйте это в какую-то такую ну историю, в которой, в которой все там, не знаю, без настроения вечером, да, вот, Андрей видит под другим углом. А потом вы как-то договариваетесь, или вы каждый действуете так, как считаете ну, нужно? Нет, конечно, нет. Во-первых, никогда там дети не видят наших споров по поводу воспитания, потому что и в принципе споров, да, потому что знаете, можно говорить все что угодно, и читать лекции, и книжки, но если вы поступаете по-другому, да, и дети это видят, они всегда будут зеркалить то, как да. вы делаете. В первую очередь нужно между собой выстроить отношения. И тогда уже и дети вот именно подтянутся. Да, вот. И, конечно, мы как-то стараемся, да, к общему знаменателю прийти в этих вопросах. Но нет каких-то таких, слава Богу, пока еще там да, младше 10-4, пока переходный возраст вот, только начнется, острых ситуаций нет. В основном они, да, вот связаны именно с гиперопекой да, в мужскую, вот сторону, да, то есть к сыну когда такое проявление, но если честно, я тоже адекватно начинаю понимать, что какие-то вещи безусловно уже тоже идет переход, да, вот я там два раза уже сказала, что ну, это началось с Андрея, да? когда мы приезжаем, и сейчас вот в своем доме, и там то есть, снег упал, то еще что-то. Вот я выхожу из машины, начинаю там брать лопату, а там сын, допустим, сидит на это смотрит. Да? И, конечно, уже у меня внутри я понимаю, что мне не сложно. Но если сейчас и я, и он, его не научим этому, то как он будет относиться к своей жене, да? соответственно, а там, к бабушке, а ко мне в старости. То есть здесь вот именно адекватное должно быть понимание любовь к детям, но вне Систем, но без перекоса, потому что, вот, ну, как я уже сказала, да, дети в нашей семье только гости. Здорово. Классно сказано. Дети – они лишь гости, которые должны подстраиваться. Ну, не то что, но все равно приходится подстраиваться под общим а так которые и устраивают мужчин и, и женщин между собой. Это и показывать своим примером, как должно быть. быть. Да, самое главное – это показывать. Не говорить, безусловно. Самое главное – это действие. Хорошо. Скажите, пожалуйста, чем, э, как, как вы считаете, что вас отличает, вас отличает от других пар? Вы же общаетесь да, с кем-то. Вот как вы видите свое отличие? Вы же это понимаете? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, самое отличие, это mm -hmm. интересно. Ну, каждая mm -hmm. семья счастлива посолит. Да, да, да. Леонид да, да. да, да. да. да, да. да, да. Николаевич Толстой сказал. Да, да, да. да. да. Вот, вот. Ну, не, не знаю, знаю различие какое-то вообще, вот наверное, есть люди, да, да и семьи, и друзья наши, вот знаете, знаете, когда ты отдыхаешь с семьей и еще с одной, одной семьей, вот мы так начали делать, ну, вот наверное, Назад, а, да появились да, такие друзья, семьяние. Угу. До этого вот как-то все работа, работа. А, а до да этого вы плохо, как это было? Нет, не плохо, просто, просто не было не, знаю, было, не знаю, времени, возможности. Ну, ну как-то как все откладывалось, да, чтобы мы могли совместно, совместно с кем-то полететь там, отдыхать еще как-то. Вот, ну, ну а потом опять же работали на такую картинку для себя, и наверное, и вот на дом, когда можем уже в гости, там приглашать. Не знаю, что нас отличает. Каждый живет в мире своей распущенности. Нужно это все просто созерцать. Нет, ну. Мне нет. кажется, у вас какие-то очень искренние отношения друг с другом. Вот это очень важно. Это не всегда так можно. В гости встретить. едешь или гости приезжают, отдыхаешь друг от друга. Ну, пусть это банально сказано. То есть мужчины с мужчинами общаются, девочки заряжаются друг от друга. Им да, же да, надо да. поболтать. Вот да, да. ну, они пусть там батареечки женская. эти зарядятся, а мы по-своему там грандиозные планы построим. Ну, про искренность, да, совершенно точно. Я за себя могу сказать, что там до встречи с Андреем все равно я была такая мамина дочка, да, и мама обо мне знала все. И тоже я дочка там с гиперопекой, выращенная, да, своей мамой, потому что вот не просто она вот как раз не вовремя, ну, вернее, она вообще не увидела эту границу, когда появилась дочь в семье, и вся любовь ушла вот ко мне, да, с папой они все хорошо там живут вместе но тем не менее вот какой-то такой я на себе чувствовала эту любовь и вот до встречи с андреем обо мне мама знала все и советчицы моей была это неплохо это прекрасно но когда я вышла замуж вот все таки тоже андрей смог сделать так что сейчас он знает обо мне все ваша семья это такая ваша семья это кокон и вы все должны внутри этого кокона как бы решать? Даже не должны. Это не потому, что я не могу что-то маме рассказать, да, или там папе, или пожаловаться, посоветоваться. Просто я не вижу в этом необходимости. Во-первых, с созданием своей семьи, с приобретением детей ты действительно начинаешь немножко больше, наверное, ценить родителей, да, понимать их в их каких-то решениях и не нагружать, да, потому что даже если есть какая-то ситуация, история там в моей жизни, я понимаю, что мама и папа мне ничего не могут сейчас делать они не смогут решить эту историю. Посоветовать что-то? Ну, возможно. Но зачем их травмировать, да, где-то, если это какая-то сложная история, там, да, сейчас сложный выбор, сложное решение? Во всем знает Андрей. И вот это вот, ну, с моей стороны, вот я действительно благодарю Бога за это, что такой человек есть, и ни разу еще как-то, даже если мне вначале кажется, что он мне что-то не то советует потом все равно все приходит к тому, что действительно вот так да? Ну, конечно, что-то решает. И вот это вот, наверное, для девушек тоже пусть будет сказано, Выходя замуж, все-таки выходите замуж, за мужчину, да, mm -hmm. секайте вот эти вот э, там, не знаю, сплетни с подружками, да, жалования маме, папе. Ну, как-то вот э, научитесь решать да, историю в семье, ваш запрос, вашу проблему или еще что-то. Вот как-то доносить Это этого мужчины. Это и есть ваш рецепт здоровых и счастливых отношений? Да, да, нужно принимать, знаете, ну вот я говорю, нужно определиться, вы вышли замуж, значит, это ваша семья. Вот, это вот ваша половинка, дети вырастут, да, мы любим их, да, мы проводим с ними время, но э, в этом и есть смысл, что они создадут потом свою семью, да, и они будут к вам внуков привозить там, ну и сами приезжать в гости в общем-то, жить они с вами не будут, и это нормально, и человек, с которым вы остаток дней, дай бог, проведете, это ваш муж или жена, больше вот ну никого, ну как бы у всех э, будут свои какие-то семьи, своя история, свое развитие, и мы можем только радоваться и гордиться успехами детей. И вот это вот, да, наверное, принять это, что ты замужем, быть готовой выйти замуж, это же тоже важно. Угу, да, конечно. Ну, Андрей, какой секрет успеха? В нашей семьи. Никакого секрета нет, все легко и просто. Работать и работать. Надо да. отношениями день и ночь, всегда. Труд. Хорошо. Меня интересует вот у нас такое сейчас современное время. Все куда-то бегут, торопятся. Но вы здесь показываете своим примером, что можно раз и навсегда. Что бы вы сказали вот этой молодежи? Uh -huh. Вот так тезисно какие-то выводы, да? То есть я сейчас для себя тоже подчеркнула определенную вещь. Осознанно подходить осознанно. к этому вопросу. Конечно, осознанно изучить обязанности. И нужно ли им это. И я как вспомнил, кто-то говорил, не помню. Одна пара хотели очень-очень пожениться. И они к батюшке пришли. Батюшка, нас не хотят расписать, вот, венчаться. И батюшка им задал вопрос. А вы готовы, если кто-то из вас, например, за ним за ним ты готова за ним следить, ухаживать за ним, я к примеру парализ... ты готова они задумались и ушли Понятно. поэтому осознанность в первую очередь должна быть и второе знание знание куда идешь для чего твои обязанности и обязанности твоей половинки все и своим примером своему поколению показывая как должны выстраиваться отношения ну да, наверное, больше нужно транслировать успешный опыт вот, семьи, говорить о семье, да, для того, чтобы люди понимали, что а, ну, молодежь, да, наша, что они партнеры в отношениях и в семье, да, что это всегда вот так вот должно быть, безусловно, да, должна быть любовь, должны быть чувства, эмоции, там, а, не знаю, нежность, страсть, да, какие-то проявления, вот те, которые а, все привыкли видеть, и, ну, мы счастливее становимся от этого до да, цветы там не знаю за ручку там взять конечно вы должны понимать что если вообще ничего общего нету да ну как ну как можно построить семью не то что там ты любишь а ничего нет общего нет если ты любишь ты готова принимать как-то вот идти вот в том-то и дело вместе понимаете даже если с нуля семьи начинают вот ну, наши примеры да когда а, сейчас время достаточно интересное, оно финансово требует затрат огромных даже та же самая свадьба это определенные... Серьезные вложения. Да, это серьезные вложения. Но я свою позицию тоже озвучу. Я считаю, что вот хотя мы называем гражданский брак, да, гражданский брак, это вообще-то наоборот, когда идут в ЗАГС и заключают, и у вас есть вот это так. То есть мы неправильно называем все это. И, ну, я как девочка, безусловно, там, не знаю, мозга костей, вот эта вот история там картинки, я считаю, что свадьба нужна с белым платьем, не надо экономить, да, на вот этом, в любом случае, какой-то минимум должен быть, конечно, официально должна быть эта история, это вот для молодежи, для девушек особенно, наверное, знаете, если каждая будет вот так вот относиться к семье, что я не буду там пробовать там жить с тобой полгода, да, потом расходиться, то как-то может быть общество по-другому на семью будет смотреть, ценность семьи будет другой. Ну, конечно, я поддержу Андрея в том, что это осознанно и совершенно точно, да, вот именно к этому решению надо подходить осознанно, понимать это, да, и, конечно, случаются ошибки, и в основном семьи распадаются именно из-за того, что люди перестают слышать друг друга и слушать друг друга и как-то вот, ну, вот что-то вот идет не так да мучиться тоже не стоит если в семье уже вот просто нету никакой возможности соединиться простить друг друга если что-то случилось но только простить не так что да я там тебя простила но я через каждые полгода или там каждой ссоре буду там вспоминать, да, и, ну, мужчина точно так же вот простить, отпуская. Если так не получается, тогда, ну, да, тоже. Надо не расходиться, а пожить и раздельно, а потом опять сойтись. Потому что раз и навсегда. Раз и навсегда. Ну как-то да, осознанно, наверное, осознанно. Ну и, безусловно, родители, да, вот старшее поколение, э, у нас тоже там есть, да, молодежь, так скажем, в семье, должны проводить вот эти вот беседы. Ну не так, что мы сели, и вот как-то э, будьте своим детям, друзьями, чтобы они действительно приходили и советовались. Потому что для нас, вот для меня лично... Да, у нас есть старший сын, когда он говорит, что вот, пап, я еще не встретил там, да, вот так вот, чтобы вот я захотел вам привести, да, девушку. И вот не ёкнула, а, не так, как у вас. Это тоже, с одной стороны, на меня радует тем, что, значит, у него есть определенная планка, и он уже более осознанно к этому в том-то и дело подходит. А поэтому. вы не боитесь, что ему-то очень достаточно сложно? Да, если, если он такая смотрит мысль. На вас, Ему-то на самом деле сложно, потому что, потому что когда видят такой пример, то они хотят, чтобы было так у них, а так не всегда находят. А вы знаете, так будет тогда, когда ты этого очень сильно хочешь. В моей жизни и судьбе тоже были такие периоды, ну, когда я была одна, я всегда мечтала о такой семье, вот с пониманием, с гармонией, с поддержкой. Вы знаете, если честно, я всегда знала, ну, как-то вот в моей голове было так, что муж мой будет старше, так и есть у нас. Может быть, вот это тоже, да, стоит озвучить, что это определенный секрет успеха. У нас достаточно большая разница в возрасте, хоть ее не видно, да, и многие не знаю ну, насколько она большая но тем не менее у меня же получилось вот к чему я говорю да у нас тоже были сложные периоды да и какие-то моменты в начале особенно ну, если бы каждый пошел на принцип принципе, может быть да. этого бы не было поэтому если есть желание да если есть это действительно искреннее ощущение что вы этого хотите вы к этому обязательно придете только надо смотреть во-первых по сторонам да, и, конечно, в соединении, вот вы уже спрашивали, случайно или не случайно. Мне когда-то тоже так, ну, шуткой, не шуткой, а нумеролог одна сказала, что, когда я была одна тогда, я говорю, ну, я вообще выйду замуж, вот даже такие мысли у меня были, да, что вот как-то mm -hmm. вот так. Она мне говорит, конечно, обязательно, но только учти, вы встретитесь в тот момент, когда и ты, и он будет к этому готовы. Вот поэтому... На молодежи только правильно их, наверное, правильно ставить цели, правильно понимать, что такое любовь и семья. И искренне хотеть. Тот, кто хочет счастливую семью, она у него обязательно будет. Я в этом убеждена. Так, тогда еще один вопрос сейчас мне пришел в голову, исходя из того, что вы сейчас сказали. В чем разница между влюбленностью и любовью? И как сделать так, чтобы одно... Перетекло плавно в другое. Я же вам все говорил. Легко и просто. Но период влюбленности длится примерно до двух лет, два года. Влюбленность это вот страсть... Химия? Да, У -у -у. химия. Два года. А потом начинается так называемое испытание. испытание. У -у -у. Проблема, это же перевод с польского, это задача. Начинаются задачи которые надо выполнять вместе и потом люди чем больше живут они живут уже эмоциями которые они преодолели при каких-то трудностях во время цветочки подаренные аж понимаете да. вовремя цветочки какая-то решенная задача вместе вот. Но это еще и умение спрашивать себя, вы знаете, вот действительно к себе обращаясь, например, не да, ну это не перекос в одну сторону, ну не давит, да, вот человек там святый. А нужно себя спросить, а почему же он этого не делает? И ему перестало хотеться делать что-то приятное для вас. А что вы приятное делали для него? То есть вот какой-то анализ, наверное, все время. Ну и да, я согласна, что влюбленность, она рассеивается, а любовь это такое наверное, чувство, которое оно крепнет только с каждым годом, если действительно в преодолении определенных задач да, вы поддерживаете друг друга как-то вот внутреннее даже, ну вот я сейчас говорю и чувствую тепло внутреннее да, потому что я вспоминаю те моменты, и это не только цветы, это не подарки, это ситуации в которых была поддержка как мужа, так и жены ну, совместная, да, и вот тогда уже влюбленность перетекает вот эту самую любовь стабильную, и это гораздо больше и гораздо, наверное, прочнее любого, любой печати в паспорте, но тем не менее она важна. Спасибо. Вот мы здесь видим, радиослушатели слышат нас, что вы рассказываете о счастливых и гармоничных отношениях, абсолютно таких нормальных, здоровых, семейных ценностях. Мне интересует, а в этом вообще, об этом во всем процессе под названием ⁇ Семья ⁇ возможно ли сохранить собственную индивидуальность? Возможно. И да. ее надо сохранить для того, чтобы семья гармонична. Но как? С вечной вот этой коллаборацией, перетеканием одно, одного в другое, как сохранить себя, вот эту индивидуальность? Может быть, это не нужно? Нет, индивидуальность определенно точно нужно сохранять, особенно для женщины. это актуально, наверное, потому что э, идеальная жена, иногда от идеальной жены, ну как от идеальной, вот так вот, э, в картинках, да, что она готовит, убирает, растет детей, она такая удобная вот во всем, от них вот уходят. И что-то вот как-то на опыте там моих даже у девушек это часто происходит именно потому, что женщина полностью растворяется вот как раз в вот мужчине в своей семье, да, в детях, в мужчине, а вот уметь сохранить это, иногда быть капризной, там, да, иногда не знаю, устраивать вот эти вот встряски эмоциональные, да, какие-то, это тоже вот как раз умение, но сохранять индивидуальность определенно точно нужно, во-первых, готовы ну, готова сказать, что стоит найти хобби для себя какое-то, если вы не работаете, да, например, то то, что вас мотивирует, драйвит, конечно, нужно там уделять время себе, это вот те самые там, походы в салоны красоты, может быть, встречи с девчонками, ну, и не вот посплетничать, да, как-то вот э, зарядиться друг другом, да, и пусть там ваш супруг вас заберет после этой встречи, ну, если, да, там, как бы э, какие-то вот, да, увлечения, своя какая-то вот эта вот история, свой голос внутренний, его нужно слышать обязательно, несмотря на то, что, да, это гармония. Ну, они, это союз двух людей, но это сою, союз двух людей, мы не сливаемся в одного человека, ну так скажем, да, образно говоря, а вот тут уж точно, если вы не будете этого, не будете слышать ваш голос, тогда вот как раз вы растворитесь. Угу. Хорошо, Андрей? Никто никого не должен переделывать, угу. воспитывать, то есть каждый, какой был личностью, такой остается, просто вы вместе, а как Серьезно. же это тогда соединить? Вы до этого говорили, Андрей, что мужчина принимает ответственность также перед Богом, и он как бы воспитывает и жену, и детей. Не воспитывает, ведет а, разные. Ведет да, семью У -у -у. к Богу и, У -у -у. и переделывать если... в этом скандал, каждый начинает друг друга воспитывать, ломать. Ну, как каждый вы встретились друг с другом. Один — одна личность, а вторая личность. Вот мы должны найти вместе общие точки соприкосновения. Да, если не переделывать друг друга, то индивидуальность никогда не потеряется. Действительно, принимать и любить вот, то, то, что есть, принимать в первую очередь. Действительно, да? все там идеализируем и иногда. И, и когда у нас картинка не сходятся, да, у нас такое так, что-то я не поняла. Как, как, так, так. А, а вот умение действительно принимать, ну, вот, так так вот так вот, да? Есть, да, как есть, и тогда да, никому, никому не нужно терять свою индивидуальность. Это, это же, конечно, загадка-то всегда должна быть. Нужно приобретать женщины чувства в шесть раз сильнее, потому что чувства... Существо она... эмоциональное, да? Нет, нет природа, это да, мать, она должна тонко чувствовать все эти энергии. Поэтому, а мужчина наоборот, у него другой конструктивный склад ума Он, Он более масштабно думает И поэтому женские чувства, мужские, вместе, это целое оружие получается uh -huh. Да, каждая такая Конечно, Мне нравится тут еще про про вот, строительство, масштабность. Мы летом ездили из семьи в Коломну, и вот это заметил как раз Андрей. Да? А, в общем-то, я считаю, что действительно мужчина главный, да, и в семье ведет. Но вот мягкая женщина она иногда дает им мудрость, мудрость, мудрость, да, да, да. мудрость, она да. дает тот стимул мужчине идти еще дальше, покорить еще да. больше высоты. Да? И мы в Коломне были, поехали, поехали с детьми на пляж, и, и значит там купались, купались Потом точно хотела строить какие-то там песочные замки, песчаный пляж. Но они там начали что-то с Андреем строить, я плавала, плавала, думаю, так, я им помогу. А вышла, значит, набрала там каких-то приспособлений, да, у нас выросли колонны, мы начали копать, сын тоже прибежал. Но в итоге, когда мы уходили, мы оставляли замок. Гору просто. Реально, да, замок и город. И уже после, вечером, вернувшись уже с отдыха домой, вот Андрей говорит, знаешь, что я заменю. Вот смотри, мы вот вот так это что-то что начали, начали строить, пришла мать, такая развела стройку, задала по, и пошла дальше плавать. Такой вот ну иногда легкость, да, такая вот присущая женской руке, она очень нужна мужчине, забота, да, не знаю, наоборот какое-то умение там обустроить что-то. Мы когда переехали вот сейчас вот в дом, да, первый месяц меня тоже очень все раздражало и напрягало, дорога, еще что-то, что-то не так, вот я не привыкла, ну, какие-то моменты. Потом вот я по себе могу сказать, что у меня начался другой период. Так, мы уже приняли, да, то есть я приняла решение Андрея переехать, и я поблагодарила его за это, да, может быть, что-то мне не нравится там, да, в истории сейчас, как вот оно есть в картинке. И я начала облагорадоваться, все это, то есть я начала делать под себя удобное мне как-то и дом совершенно по-другому уже заиграл, вот это вот женская, наверное, природа, да, когда тебя мужчина привел куда-то, он взял вот на тебя, за тебя ответственность, а дальше уже, да, вот твое поле деятельности, сделай создай здесь, вот когда мы говорим про уют, это исключительно женская история, и здесь нужно на себя возлагать вот это вот и да, мы мужчин стимулируем точно так же к покорению других высот Ему и так хорошо было, может, и в квартире, и вообще, и зачем? Ему и одному, может, хорошо было, ну, вообще, мужчине, да? Зачем Нет, ему, собственно? Же. Нет, ну, как бы... А тут вот все время как бы женщина подкидывает те задачи. Дорогой, а давай машину поменяем. Ну ведь правда? Ну, кто-то сам принимает эти решения. Но иногда вот действительно, вот эти вот задачки не нужно забывать, что мужчина это, в общем-то, да, как вы уже сказали, и защитник, и покоритель. Ну, в их характере это, они а воины изначально. Да, в природе. Такова природа. Андрей, резюмируйте как-нибудь нашу беседу. Что-нибудь такое позитивное тоже. А мудрости вашей как Хорошо, что мы сегодня собрались. И что же? Итак, уважаемые радиослушатели, напоминаю, что сегодня у нас в гостях были Наталья и Андрей. Спасибо огромное им за то, что они пришли к нам в гости. Наталья и Андрей, жители городского округа Люберцы. Это счастливая и гармоничная пара, которая также строят успешный бизнес. Если они смогли, значит и у вас получится. Поэтому любите и уважайте друг друга. И всего вам самого доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Будьте и счастливы. Счастье.